здравствуйте уважаемые слушатели сегодня я хочу сделать еще один выпуск лайфхаки из аптеки для того чтобы рассказать о том универсальном антибиотике которые все время о котором я все время говорю своим пациентам в частности и на консультациях и по скайпу и в общем-то огромное огромное огромное спасибо всем кто меня слушает я вижу что Мои видео, они имеют достаточно широкий резонанс. Людям не надо объяснять, что такое иммуномодуляторы. Люди не боятся, когда я говорю им о том, что рекомендую какие-то БАДы, рекомендую что-то такое нужное. И, ну, в общем-то, для их здоровья мне не приходится им объяснять, что это нужно именно для их здоровья. И вот вчерашняя консультация было тому доказательство, что парень совершенно спокойно пришел, нашел этот самый... Нашел офис, позвонил мне и вместе в офисе, там, значит, на, на севере мы с ним сделали хорошую покупку, которую я вот думаю, что сейчас все будет нормально, то есть, в общем-то, у человека не возникло никаких вопросов, никаких ответы все были в этих видео я в общем то дала ему просто все видео попросила его пересмотреть внимательно все то что там было и в общем то мы совершенно спокойно уже говорили предметно обо всем том что нужно делать именно ему и почему именно это значит почему в то время когда я ему сказала что говорю, если врачи будут тебе назначать антибиотики ни в коем случае не соглашаться принимать никакие антибиотики. Я очень рада, что это было воспринято буквально совершенно спокойно. И на следующий день, я говорю, он купил все необходимое, заказал все те необходимые БАДы, которые я ему сказала. Я была очень рада. Значит, и в частности, вот этот вот БАД, говорю, он, о котором я говорила, что он универсальный антибиотик, этот бат помогает очень многим, в общем-то, и заменяет действительно антибиотики, помогает лечить. Ну, практически это панацея от любого воспалительного процесса, который есть у вас в организме. То есть, если синтетические антибиотики, они создаются для того, чтобы, допустим, действовать на грамм бактерии, бактерии, только на грамм бактерии, то есть... Тут такое количество геморроя, тут действительно надо быть опытным врачом, надо понимать, где что и знать, четко-причетко четко показания. С БАДами все совершенно не так. Универсальный антибиотик, он помогает лечить любое воспаление, будь оно в головном мозге или в мочеполовой системе, или в половом члене, или в яичках, или в грудной клетке, или в груди, или на руке, или на ноге. В общем, вы меня поняли. Я давно хотела показать вам вот этот вот бат. Ну, вот, вот такая коробочка у меня сейчас лежит дома. И, в общем-то, она нужна, собственно говоря, не мне, она нужна моему мужу. И вот этот препарат... Ну, давайте вытащим этот препарат. Давайте вытащим коробку. Ну, я возьму уже начатую коробку. Значит, я заказала уже то, чтобы не бегать и не мучиться каждый раз с заказом этих коробок. Вот, я показываю ее поближе. Тут как раз вы будете видеть цену. Значит, я заказывала это все дело в аптеке. Девочки уже знают, что я кроме БАДов не заказываю никаких дурных препаратов. Поэтому они уже знают. Значит, в, этом, в этой коробочке три вот таких блистера. Это очень Хорошо. Значит, это, он содержит ункариотоминтозы или так называемый кошачий коготь. Кошачий коготь это лиана которая обладает выраженным противомикробным действием. Но противомикробное действие у нее основывается на том, что алкалоиды этой лианы, извините, сегодня очень жарко, и, к сожалению, я чувствую, что опять начинает лить, лить и лить. Ничего, Если еще сейчас включу вентилятор, или что, будет шум, и мы тогда будем очень, это будет достаточно сложно рассказывать. Поэтому вы уж потерпите, ничего не могу сделать, потому что ужасная жара, ужасно даже просто не хочется выходить совершенно из дома значит, содержит ункариотоминтоза вот такие таблеточки значит, они в блистере их тут, по-моему да, их тут по 20 штук то есть 60 таблеток и так, значит, к нему дается вот такая вот аннотация Значит, курс применения вот здесь я вот даю, может быть, кто-то будет делать видео, кто-то будет скриншоты делать, может, кто-то захочет остановить, почитать. Поэтому я специально показала, как они рекомендуют применять. Ну, вообще, ивалар, конечно, это фантастика, и я так вообще понимаю, что, конечно, когда наши делают БАДы и рекомендуют принимать БАДы, я не понимаю, зачем делать лошадиные досы в таблетках, да рекомендовать, смотрите, что написано, значит, детям и взрослым старше 14 лет по две, по две таблетки один раз в день во время еды, по две таблетки, две таблетки. Вы знаете, допустим, я выпила одну вот эту таблетку, у меня свело желудок от того, в, каком, в какой концентрации находится здесь эта ункаретоминтоза. Я могу принимать, допустим, я делаю таблеточку, раз, разрезаю пополам, потом только четвертинку в один день. Мне этого вполне достаточно. Я хочу сказать, что я вот у себя, допустим, заметила, что как только у меня начинаются какие-то гастриты, когда мне необходимо принимать амепрозолы и различные вот эти вот антоцидные средства, Значит, ничего не принимайте, а принимайте вот этот ункариотоминтоза, вот стимулан. Также аналог такого тоже содержит кошачий коготь, это детокс фирмы Vision. Ну, фирму Vision я уважаю, грамотно сделанные БАДы, ничего не сделаешь. Но дело в том, что виженовская ункариотоминтоза совершенно не терпит того, если у вас в почках находятся камни. Однажды у меня была такая ситуация, я не знала, что у меня камни... Знаю, что у меня все в порядке. И у меня есть внутри Макс виженовский, европейский стандарт, который уникально, буквально за неделю по одной капсуле в день он уберет вам этот камень из почек. У вас все будет в порядке. Видит Бог, я не знала. Вы знаете, я выпила одну таблетку детокса. Вы знаете, у меня вдруг... Начались такие страшные спазмы, что я упала со стула. Вы не представляете, я даже не поняла, вот, что произошло. Я сидела на полу, я не понимала, что со мной происходит. Вот так он труханул тогда, когда есть камни. Они предупреждают, что во время, если есть камни в почках, то ни в коем случае нельзя принимать вот этот вот вот этот вот препарат. Он не реагирует, не имеет такой реакции. Вот. Я тогда больш, с большим трудом, мне тогда пришло, я просто, вот вы знаете, что я упала на пол, я не понимала, вообще меня начало трясло, у меня, такие рв... у меня был такой страшный рвотный рефлекс, только потому, что у меня начались страшные вот, ну, судороги, сводило буквально, потому что вот так действует виженовский детокс, в случае, если есть камни, он начинает, он вызывает страшнейшее сокращение. Вот И у меня были сокращения желудочно-кишечного тракта. В общем-то, в желудке ничего не было. Но у меня такое впечатление, что желудок мог вылезти через рот. Вот такая была реакция. Но я еще раз говорю, я человек не зашлакованный больше 10 лет. Я лечусь исключительно только БАДами. И, э, ну, в общем-то, я ему в общем, благодарна, что он мне показал, что у меня два камня были в почках. Я не знала о том, что я их вы... Я... На тот момент мы обнаружили источник э, воды, родник, рядом с нашим домом практически. И я готовила, пила и все только на этом роднике, а вода оказалась минеральная. Вот. И там оказалось повышенное содержание железа. И вот эти вот э, я, вы, я вырастила у себя <coughs> такие вот камушки. Я не делала никакой химический состав. Это надо, когда вы синтетикой пользуетесь, делать химический состав. Оксалаты, ураты, там какие соли. Потом искать. Ничего не делала. У меня просто был Нутримакс. Я знала, что я его купила. Я знала, что мне будет когда-нибудь нужен. Год он ждал своего цели. Я никогда не лечила почки Nutrimax. И вот тут как раз мне очень хорошо помог NutriMax. Он обладает великолепным безбодривающим действием. Конечно, я вызвала скорую. Представляете, приехала скорую баралгина у них нет замена баралгина аналгин платифилин ножпа. она приехала с трясущимися руками и коми и естественно она забыла платифилин но платифилин у меня был по великой случайности я не держу такие препараты дома они мне просто уже не нужны вот был у меня уже такой давнишний платифилин мы сделали и в общем то сняли мне почечную колику еще сейчас скоро доходит до таких вещей что почечную колику они не снимают они везут человека на УЗИ, вы представляете, а если вот такая почечная колика, что глаза лезут на, на лоб, и вот человек сидит с этой страшной почечной коликой они, они делают ему УЗИ на УЗИ и так будет видно, что камень есть зачем же человека мучить вот, поэтому еще раз объясняю и вчера у нас был у меня был видеозвонок, в общем мы разговаривали с моим пациентом тоже, вот человек заплатил, позвонил попросил очень помочь разобрать что к чему, потому что ему говорили сущую ахинею, когда он мне написал, очень долго думал, платить или не платить, но когда заплатил, и вот сегодня, сегодня мы уже развод, вы знаете, я совершенно не жалею, что мы вот так с вами встретились, потому что вчера мне пришлось возиться с ним целый день, целый день, пришлось вплоть до того, что мне пришлось э, с ним быть именно там в кабинете. Мы разговаривали с докторами, доктора пошли, не пошли на уступки, и, в общем-то, нам пришлось, как говорится, уже силовыми методами применять то, чтобы они начали делать то, что, то, что было нужно делать. Ну, в общем, наделали, наделали человеку очень больших проблем и теперь уже значит, взяли огромные деньги. Вот. И не желают теперь у человека проблемы, не желают теперь... Естественно, тут уже достаточно сложно, надо выходить из ситуации. Они решили, говорят, мы его отправляем к вам, пожалуйста, вот принимайте. Я говорю, молодцы. Я говорю, косяком наделали. Я говорю, «Да, наделали такого кошмара человеку, а теперь вы собираетесь, значит, это самое. А теперь вы собираетесь его ко мне отправлять. Я говорю, огромное вам спасибо. Я говорю, надо делать, вы будете самостоятельно. На что, конечно, потребовало, ну, естественно, это было, не, были негативные реакции. В общем-то, человек... В общем, человек... Ну, вчера мы целый, целый день с ним мучились. и Я просто была в шоке от такого отношения. Но ну, если ты накосячил, то ты накосячил. Но ну, так исправляй. Они накосячили, исправлять не хотят. Начали созваниваться с прокуратурой, с ментурой. С какими-то там, со своими, и потом, значит, мол, созвонились, видимо, с экспертизой, которая, конечно же, не даст никакого нужного ему ответа, дадут, что все нормально, что все спокойно. В общем, повязано все страшнейшим образом, и это север, и это на севере, к сожалению, я очень далеко нахожусь от этого ну, фактически, благо, спасибо скайпу, спасибо видеосвязи, в общем-то, было такое ощущение, как будто я стою рядом с этим молодым человеком, неправда, мне от души было жаль парня, вот, молодой красивый парень, но вот такая вот ситуация. Так что вот темы хорошо, платные консультации, что действительно человек не пожалел, тем более они у нас на добровольной основе. Вот, конечно, я говорю, если вы не хотите платить, конечно, не платите. Нет, нет, это самое, пожалуйста. Кто-то тут пытается получить консультации внизу под видео. Вот, Но все дело в том, что, в общем-то, я тогда тоже подумаю, каким образом вас консультировать. Ну, вот, вот так вот у нас получилось, и я нисколько не жалею, что случай был, конечно... Меня очень расстроило то, что у нас медицина в таком ужасающем состоянии, в моральном ужасающем состоянии. Потому что, ну, грубо говоря, дураки сидят за креслом, особенно ортопед, с которым я разговаривала, вообще просто вот, ну, профан в этом во всем. Тюха-матюха и сущий парафан. Ага, только вот слупить, поставить коронку на тот зуб, который, ну, фактически нельзя было ставить коронку на этот зуб, потому что зуб был не плохо вылечен, каналы были плохо вылечены. Но сейчас кунгкариотомитоза. Я почему завела о нем разговор, потому что я ему тут же сказала, немедленно покупай стимулан. Я говорю, ждать тебе, скорее всего, придется очень долго. Вот, а стимун, стимунал, я его все время путаю. Стимунал, стимул, стимулятор иммунитета. Вот понимаете, стимулятор иммунитета стимунал. стимунал. Вот, поэтому вот таким вот образом запомните. Значит, этот препарат, он, мой муж, мой муж пьет по одной таблетке два раза в день. Прекрасно себя чувствует, вообще ничего не чувствует. Одно время мне пришлось ему, с него просто требовать, я говорю, прекрати пить. Потому что буквально уже наделали, уже передоза пошла вот эта Ильяна, у него уже, он стал плохо видеть, у него уже на глазах там, я видела, что уже сосуды стали лопаться, какие-то, я говорю, прекрати пить, сколько можно пить по одной-два раза в день, он пил, наверное, 6 месяцев подряд. Я каждый месяц покупала ему вот этот вот стимунал, 60 таблеток, да, он рассчитан по 1-2 раза в день. В принципе, Бады Вижен, они тоже рассчитаны на месячный прием. Но, уважаемые товарищи, все-таки, все-таки есть такое понятие, как доза. Передозировать всего можно очень легко. И вот когда мы, наконец-таки, я с большим трудом заставила его остановиться, вот, остановиться и прекратить принимать его, и вот тогда он действительно почувствовал себя лучше. Значит, эти капсулки, как правило, бывают в оболочках. Оболочки тоже содержат какие-то микроэлементы, то есть это тоже полезные оболочки. Я не говорю про то, что не люблю лар. очень редко какие ну, удачные бады, я не могу сказать, вот как он, удачный или неудачный но в любом случае понимаете ко всему здесь надо подходить чисто индивидуально то есть по одной два раза в день это много сразу говорю по одной два раза в день вот мы с мужем решали вопрос его аллергии я сделаю обязательно видео по его аллергии как мы добились того что у него страшная была аллергия на на производстве какую-то дрянь добавляют и у него вот буквально пошла страшная экзема, руки рептилоидные, и уже там потреск... были потрескавшиеся раны, кожа треснула, и они кровоточили и не заживали, понимаете, это уже вот, я могу себе представить, чтобы сейчас назначали кожники, какую дрянь, вот, но тут все это было понятно, что аллергическая реакция, ее надо было, и мы вот этим стимуналом, мы забили вот действие вот этого аллергена, он сейчас прекрасно себя чувствует, у него был, во-вторых, значит, с чего все началось тоже, у него был страшный гайморит. Во-вторых, у него был перелом перегородки носа, ну когда я не знаю, что там, что там было, давно уже это было. Вот. И одна сторона, естественно, там дыхательные проходы, вот эти самые, они много меньше по объему, чем с другой стороны, то есть искривление перегородки носа. Вот, как следствие этого, с этой стороны возник гайморит, то есть, ну, человек просто не знал все это. Мы мучились с этим гайморитом, честно скажу, мы ходили к лорам, кому только не ходили, что я только не пыталась сделать. Но мне вот в полном смысле было страшно смотреть на то, как он хрипел, сопел и как он задыхался ночью. Я просыпалась от того, что вот, вот такое вот состояние было. И он... я говорю, ты знаешь что, давай купимся, но ну, про это вот вроде я прочитала, и делают натуральное. Еще у меня огромная просьба. Значит, Я очень часто сейчас в аптеках стала видеть такое понятие, как вот это полностью натуральный препарат, тут одни травки. То есть аптека не дура. Она тоже переходит на травки, на БАДы. Но все дело в том, что в моем видео «Рак канцерофобия. Стоит ли этого бояться?» я объясняю, чем отличается натуральное, естественное от синтетики. Я это объясняю. Я поставлю обязательно поставлю к этому видео ссылочку внизу. И пусть эту пусть ссылочку обязательно посмотрите. Вот. Но все дело в том, что когда готовятся вот эти вот когда ну, за дело берутся вот эти синтетические фирмы, которые привыкли, кроме синтетических наркотиков, больше ничего не могут готовить. Ну что такое синтетические? Все наши лекарственные препараты синтетические, это наркотики фактически, они шлакуют организм. Да, при умном, рациональном использовании они действительно помогают, но они шлакуют организм. Почему вы, когда начинаете что-то принимать из БАДа, ой, мне не действует, да я выпил, да мне ничего, и не подействует. Года три у меня вот были, ну, вроде как действовал все нормально. До тех пор, пока я не пропила какой-то один бад, он назывался Нортия, я купила его всего лишь один раз. Я пропила его, и после этого бада на меня стали действовать отвары трав. То есть, вы сами понимаете, что БАТ это концентрированная составляющая какого-то растения. То есть, там это может быть не только одно растение, это может быть несколько растений. В данном случае у нас здесь онкариотоминтоз, это кошачий коготь. Он вообще славится, он вообще славится, вот эта лиана, там, где она произрастает в тропических странах, там вот индейцы и вот эти вот аборигены, они используют эту лиану, и, в общем-то, она их очень хорошо лечит от различных вот воспалительных заболеваний, то есть, она идет очень широко в использовании. Но мы ж европейцы крутые, что-то у нас же есть антибиотики. Вот, вот, вот эта лиана, вот этот стимунал, и является универсальным антибиотиком, который вчера я вот заставила купить этого парня. И молодец, он его заказал, сказал, что сегодня, будет, сегодня этот антибиотик придет. Вот И он поехал там и купил еще вот Energy Diet, когда я ему сказала, что нужно именно это. Потому что у тебя, скорее всего, что есть еще симптомы нарушения кальций фосфорного обмена. А если у вас есть нарушение кальциево-фосфорного обмена, однозначно будет заинтересована щитовидная железа. Ей просто не хватает йода. И, может быть, такое никогда не будет. Она никогда не покажет. Все показатели будут в норме. Вы прекрасно понимаете, что лабораторные исследования этой синтетической медицины, которые они ввела, они будут показывать патологию только тогда, когда, он, когда человек уже будет умирать, только в предсмертном состоянии. Утрирую, но это действительно так. Я нашла канал одного товарища, это «Будибилдер». Огромное спасибо этому коту Базилио, ну, называет он себя Базилио, а я его называю котиком Базилио, котом Базилио, потому что он мне дал ответ на все мои вопросы, которые меня мучили вот все вот эти 10 лет, когда у меня полетел вес, и что, что происходит, почему вес нет. И а, огромное спасибо ему, что вот он рассказал, что, где, как. вот Вы знаете, вот я считаю, что вот этому коту Базилио надо работать эндокринологом потому что все остальные эндокринологи которые смотрели меня они ничего не находили и говорили что все в норме все в порядке вот так и здесь вот с этими препаратами до тех пор пока понимаете вот эта медицина она не умеет видеть нарушение обменных процессов она видит больной орган или не больной но если вы сумеете рассмотреть нарушенный обменный процесс, вы сумеете предупредить уже повреждение органа, потому что повреждается орган тогда, когда уже очень сильное нарушение обменного процесса. Я надеюсь, я вам объяснила правильно. И надеюсь, что вы все поймете. Поэтому вот этот стимунал, я как бы считаю, что... Это как панацея, как универсальный антибиотик буквально для любого. Савчук, Агеев, Кантуев, это я вот всех психиатров вот этих вот, с которыми мы ведем войну на сайте Консмед. Я вам говорю, что все ваши синтетические наркотики это яд. То, что вы делаете, вы калечите людей. Вы умеете, психиатры, количить людей. Я пришла к тому выводу, что действительно психиатрия у нас имеет сейчас только карательный карательный внешний вид, потому что помогает она только в карательном варианте забить нахлухо того человека, сделать овощи с того человека, который опасен для власти. Сейчас это вот действительно так. Но вылечить психиатрия не может никого. Ну, единственное, что, может быть, у них там есть какие-то релаксирующие моменты. Вот меня тогда, помню, сажали на кресло, когда была такая вот ситуация, когда мне уже ночью позвонили, определился номер телефона, я поняла, что они уже ничего не боятся, а я сделать ничего не могу. Вот. И у меня просто было такое, что отнялись ноги. Вот, я тут же быстро позвонила, он говорит, немедленно успокоиться, выпейте, что есть, ляжьте, полежите, успокойтесь, и немедленно ко мне. И вот я приехала, его, я бы сказала, говорю, только вы мне ничего не давайте. Я говорю, я никакой дрянь, я ни говорю, пить не буду. Он все-все, ничего не, садитесь, все. И он мне одел наушники, там была какая-то музыка очень приятная. И вот это вот кресло, которое вот массажирующее, релаксирующее кресло. Вы знаете, вот я почувствовала, что после этого мне стало действительно значительно лучше. Вот, вот такой вариант помощи от психиатров я приемлю. Но когда начинают пичкать синтетическими наркотиками, как говорит Софья Доринская из доказательной медицины, канал Доказательная медицина, вот это уже из разряда наказательная медицина. Поэтому я считаю так, что таких медиков надо в первую очередь их детей пролечить вот этими всеми всеми наркотиками, а потом уже смотреть на то, чтобы они, это потому что они могут только убивать людей. То есть это фактически, а что, -то, что такое, когда воздействуют на, ц... на нервную систему человека, то есть вот нарушают импульсы передачи импульса нервной системы, они нарушают обменные процессы. Что такое, когда energy диет восстанавливает обменные процессы, они восстанавливают полностью нервную систему, и в том числе резко идет на взлет гормональная система человека. То есть, понимаете, как я воспринимаю эту медицину сейчас, как количащую медицину, я действительно не хочу не иметь ничего общего с этой медициной, потому что вижу, в какое ужасное состояние доводят людей, вижу, что я понимаю, что парень метался, вот вы знаете, как вот он метался, мне говорят одно, он, я, я читаю то, что он не пишет, я, я не выдержала, я тут же позвонила, и говорю, так, давай так. Говорит, они хотят с вами поговорить. Я говорю, давай так. Либо записывай все консультации и пришли мне. Я, по крайней мере, тебе скажу, тебе бред говорят или тебе что-то здравое говорят. Но когда я уже поговорила с самим доктором, я просто поняла, что, и с терапевтом тем более, я поняла, что адекватного решения данной проблемы, в которую они же вогнали этого человека, они не получат. И вот на данный момент там идет, вывели очень сильно материал за, за верхушку корня, туда в сандалили, этот самый, в сандалили вкладку, вот, другой, ну, естественно, вкладка она не занимает весь канал, нижняя часть канала до апекса, она абсолютно пустая, там выведен это самый, материал за верхушку корня, по всей видимости, там выведен гутоперчивый штифт, потому что похоже было на это. Вот, и у него периодически обостряется, и, в общем, вот так. Мы решили так, что сейчас он пока будет пить вот этот вот стимунал в такой ситуации. Вот, в любом случае, стимунал уж, если моему мужу такую аллергическую реакцию, вот этот кошачий коготь свел на ноль, я обязательно сделаю, сделаю видео и расскажу историю о том, как мы победили аллергию, причем очень серьезную аллергию. Аллергия была по поводу этого самого ну, по, по поводу токсического воздействия то есть мой муж постоянно подвергался подвергается токсическому воздействию на работе администрация не желает и не считает нужным знать о том что люди вот в таком состоянии и значит это самое все это замалчивается, за, за, за вредность им платят 28 рублей, ну, вы можете себе представить, что они за 28 рублей, а, даже молоко давали, теперь молоко прекратили давать, ну, в общем, вот такая вот ситуация, обязаны просто давать. И мы вот здесь вот мы победили это дело с Сначала пытались, сначала искали, я нашла еще один препарат очень интересный, он как раз для аллергии, но сами капсулы мне не очень понравились, и мне тоже. А вот мазь, которую они сделали, вот я тоже ее буду рекомендовать, но это будет чуть-чуть попозже, а сейчас тоже вот про стимунал. Вот, поэтому, если у вас наблюдается, я вообще считаю, что пропить стимунал... Можно даже с профилактической точки зрения. Не надо начинать даже с одной таблетки. Начните с, с половинки. Вот пол таблетки. Если вы никогда не принимали БАДы, то не бойтесь. Пейте таблетку, потому что вы зашлакованы. И, в общем-то, дай бог, чтобы у вас хоть какая-то реакция была. Но если у вас есть какие-то хронические процессы, которые у вас не лечатся, которые, особенно в почках, у нас совершенно не умеют лечить ни фрит, ни, ничего не умеют лечить, ни нагрузки, надо его лечить. Не надо его лечить. Ну, Тримакс вообще на раз-два справляется за неделю с любой патологией почек. С любой. А раковая патология – это всего лишь доведенная вот этими всеми делами, вот всей этой химией, доведенная э, до, до нарушения обменных процессов в почках. Э, нормализуйте обменные процессы, пейте сильные вот такие вот э, таблеточки, БАДы, Значит, ищите универсальные антибиотики. Я считаю, что, кстати, вот стимунал, я считаю, что синупред, синупред, тот, который продается в аптеках, вы тоже можете на него обратить внимание. Вы знаете, тоже обладает хорошим противоспалительным эффектом. Хоть там и написано, вы знаете, при гайморитах, при дыхательных путях, вы знаете, трава, трава, травы. Они не имеют показаний, противопоказаний. Конечно, единственное, что если очень сильно алкалоиды, хотя вот в кошачьем когте находится очень сильный алкалоид. Вот. Поэтому вот на вот этот препарат, обратите внимание, я считаю, что каждому человеку нужно у себя иметь препарат с кошачьим когтем. Но если вы, конечно, не жалеете, потому что этот препарат, ну это я за него 200, 423 рубля, это они мне тут напечатали, я покупала за 350, потом пошла, заказала три упаковки, они мне за 420 его присандалили. Больше я у них вообще ничего не заказываю. Короче, ну, просто головы совершенно нет у вот этих вот аптекарей. Потому что человек пришел, человеком верит, человек заказывает, ты же ты ж скидку какую-то, они накрутили, но ну, мы 10% скинем, короче, ту же самую сумму взяли. И я потом себе надо было просто-напросто сделать так, чтобы взять только одну упаковку и по такой цене больше не брать. Вот, они мне там, я что-то отказалась, я заказала бат один, но я отказалась от одного БАДа и взяла другой БАД, потому что на тот момент, вот, весел мне нужен был улучшенный фон, подороже, а я взяла простой, и он у них все равно постоянно есть, и что-то они там начали, ой, вы знаете, вы вот взяли, вы пришли, вы отказались, я говорю, слушайте, я говорю будьте вы прокляты, говорю, со своими, говорю, потому что сколько ж можно, говорю в конце концов, я говорю, я не обязана, да говорю, мало ли, раз, и я поняла, что мне совершенно не нужен этот препарат я, говорю, я не собираюсь у вас говорю, покупать тем более, что я знаю, что он у них все равно уйдет что без разницы один, я понимаю какой-то препарат который никто не знает, который практически не берут и вот он будет у них стоять это действительно так но если препарат, который у них постоянно бывает постоянно есть, они заказывают его постоянно и мне начинают пиндюрить маски, что вот ты вот отказалась я говорю, я же у вас взяла как его взяла? а что взяла? Они даже не помнят, взял, взяла я или нет. Понимаете, я вот сейчас понимаю, у нас действительно из людей дураков сделали. Просто самых настоящих дураков. Это не биороботы, это шизофреники. Потому что такое отношение, потому что так себя вести, потому что так, э, так относиться. Ну, они же совершенно не хотят, чтобы к ним так относились. Но совершенно не видят своего отношения к другим людям. Вот это мне не ясно. Короче, у меня, конечно, вчера было... Я вчера была в шоке от своих коллег, я была вчера в шоке от тех консультаций и от тех профессионалов, особенно когда я поговорила с ортопедами, я сказала, говорю, лох полный, поэтому, говорю, ради бога, говорю, я, как, я еще просто пыталась как-то найти собственный язык, но потом, когда уже пошло, пошло, пошло, и к вечерам сказала, говорю, слушай, это лох, ты к нему не лезь, потому что все равно делать он ничего не умеет, он умеет драть бабло, вот он коронки ставить умеет. Ему без разницы, на какие зубы. Я говорю, ему просто драть бабло, и все, больше ничего не надо. Я говорю, это человек, который не понимает и не разбирается. Самое ужасное, что, в принципе, та спекуляция, которая стала у нас во главу угла в нашем государстве, она очень сильно снизила моральный уровень наших врачей. Потому что, понимаете, для того, чтобы делать, оказывать помощь, ты должен понимать что ты до, ну есть главная такая главная часть ну, это, главная заповедь врача не навреди но ты хотя бы не умеешь ты брать ну не навреди но ну, не делает это вот точно так же у меня один знакомый тоже вот армянин там, молодой мальчик вроде ничего поговорили все нормально спал. у него там своя конторка он ремонтирует сотовые телефоны и вот он взялся ремонтировать iphone я смотрю, он взял этот iphone и замолчал. Я звоню когда? Я туда-сюда. И замолчал. Что в конце концов выяснилось? Пока я не пришла туда, не посмотрела, что оказывается не мне одной. Он берет эти айфоны, айпады, айпэды, берет их ремонтировать. Люди потом ходят, он обещает. Люди приходят, он не сделал, что-то начинает пиндюрить маски И потом только до меня дошло, что ремонтировать их он не умеет. Деньги он говорит, что он возьмет большие. А на самом деле сделать он его не может. И все, и вот он, и, и так он его не может сделать, и вот он начинает, он начинает уходить, звонки, трубки не брать, бросать трубку, а, от, сбрасывать звонки, и все. ну вы понимаете, какое то ощущение, когда человек отдал ему свой, допустим, iPhone, все-таки недешевый, недешевый аппарат. И вдруг вот такая вот ситуация возникает. То же самое у меня было с музыкальным центром. Я не могла понять этого. А потом я поняла. Просто, когда я была моложе, ну, всегда можно было попросить консультацию. Вот... У нас обсирают советский режим. Я могу сказать так. При советском режиме у нас никогда не было проблем, чтобы мы, коллеги, подойти, проконсультироваться кому-то. Мы всегда помогали друг другу. Если кто-то приходил и говорил, вы знаете, вот не могу, не получается. Вы понимаете, вот иногда бывает, и у меня такое было, и сейчас такое бывает. Лечишь человека. Вот, ну перестал идти вот в лечение и все, вот но ну, не лечишь все, Доста... вот сел он к другому, другой сделал раз-раз, слушай, ну тут все нормально, все вот понимаете, вот бывает такое, что человеку надо просто вот попасть немножко в другие руки, вот так вот это делай и все тогда, ага, все сделано, так, ладно, слушай, каналы прошли, все, давай, пломбирую канал и все тихо, спокойно, но ну, бывает такое вот просто, я не знаю, я не, я не знаю, чем объяснить вот это вот явление, ну, вот такое бывает, вот что вот он взял и перестал идти в лечение вот этот зуб. Вот что не делаешь, что не бьешься, он садится к другому человеку, все хорошо, все нормально. И он все делает, я говорю: так, слушай, сделай, запломбируй, я уже пломбу поставлю. И все, но мы-то мы должны это понимать, мы медики это понимаем. А сейчас уже и медики этого не понимают. Они не понимают того, что нужно, допустим, нужно помогать друг другу. Они не понимают этого. Они понимают одно, нужно скрывать друг друга, нужно дураков прикрывать. Вот это они прекрасно понимают. Понимаете, а чтобы вот действительно помочь, ты накосячил врач, Я я повела сначала с ними, говорю, вы знаете что, давайте мы с вами говорю, мирно сделаем. Говорю, ребят, вы накосячили. Вы сделали, говорю, полное, ну, полный отстой, а не работа. Вы просто не имели права брать в ортопедическое лечение такой зуб. Это дураку ясно. И вот там вот это все пошло. Вдруг на меня стали наезжать. Нет, вот вы знаете, вот он к вам приедет. Вот, понимаете, у него сразу было одно. Я говорю, это он из Сибири сюда, говорю, поедет, Говорю, в Москву, поедет, говорю. Он поедет в Московскую область, он поедет в Москву, он поедет в Ленинград. Я была в шоке, я была в шоке, что наши, в общем-то, на, наши товарищи... Вы знаете, я, не, я, просто не, я просто вот со вчерашнего дня не могу переварить такое отношение. Я сама никогда так не относилась к людям. Вот, я перестала сейчас брать кого-нибудь попадя. Я не сижу сейчас на приеме так, чтобы ко мне шли прямо с копами и все прочее. Я беру людей только избирательно. Потому что, к сожалению, сейчас и очень много пациентов, которые, ага, сейчас мы ей заплатим, потом на халявках, скандал устроим и заберем денежку. Понимаете, вот очень, сейчас вот очень сильно обгадилось это все. Люди стали гаденышами, гадюбышами, Поэтому вот я все-таки жалею свою нервную систему. Я к людям, я к пациентам отношусь очень хорошо. Я считаю, что людей надо лечить, а не калечить. Я считаю, что главная заповедь врача – это не навредить, если ты не умеешь делать, если ты не уверен. Если ты где-то что-то, найди того, не то что отправь человека в никуда, а найди человека, который поможет ему, который… А тут смотришь, вот он толкнет себя, ты получил толчок, и ты, ты сделал это. Вот, поэтому вот такая, конечно, плохая ситуация в нашей стране, в стоматологии, страшно просто смотреть Вот на все то, как наши новые стоматологи лечат, которых берут на работу, а людей после 45 лет уже не берут на работу, потому что после 45 лет у людей, люди были заточены не на те правила, на которые заточены они сейчас. Потому что люди тогда лечили, люди помогали друг другу, люди консультировали. У нас даже было так, что врач мог просто так, ну ладно, пусть садится ко мне, так, ты возьми, даже и не то, что и не отдавал мне свой талон. Брал так, пусть он ко мне сядет, все, я сделаю, все. И тут уже просто сидишь, но ты был моложе, сидишь, господи, спасибо большое уже. Уже не знаешь, как, как благодарить этого человека, что я просто выручили. Вот, а такое ужасно. Ужасно, ужасно. Значит, <смех> закончили, конечно, на ужасающей ноте. Я под впечатлением. В общем, вот этот препарат, в любом случае, вот этот вот, он вам поможет удержать воспалительный процесс. То есть алкалоиды кошачьего когти, они обладают очень мощным иммуномодулирующим действием. Каким образом они стимулируют фагоцитоз? Ну вот у моего мужа, допустим, стимулан вызвал то, что э, он, наверное, в течение месяца, знаете, вот как, ста, как старики, кхи -кхи, ой, у него, он просыпался ночью с таким кашлем, из него, он говорит, слушай, из меня черное выходит. Я говорю, это коготь тебе чистит твои легкие. В общем, мне очень рада, что благодаря когте мой муж, вот сейчас он бросил курить. Он курил 40 лет и говорил, курил, курю и курить буду. И вообще ты дура, что ты не куришь. Сейчас, слава богу, он поменял свое мнение. И вот спасибо моему стимулану, спасибо вот этому кошачьему когтю. Я его знала только по Вижену. Но по Вижену, конечно, 2-3 тысячи, это очень дорого даже за это. Естественно, начинаешь искать более, более дешевые аналоги. Я нашла более дешевый аналог. И, в общем-то, я не разочаровалась. Конечно... И нюансы приема есть, не торопитесь принимать очень сильно, не торопитесь принимать. Но одну капсулу, один, одну таблетку всегда принять можно. Если что, эта таблетка хорошо половинится или четвертинится. Ничего страшного в этом нету. Можете. Кстати, мы подобрали котика. И вот у котика тоже были проблемы с животиком, тоже желудок почему-то, видимо, гадостью вот этими кормами кормили, дрянью вот этой. Они людей скармливают на синтетические наркотики, и животных тоже кормят этими кормами, идиоты покупают эти корма и кормят тоже вот этой синтетикой. Потом не понимают, откуда у животного начинается острый нефрит. Вот, острая, острая почечная недостаточность, почки не справились с вот этим говном, который они должны были вывести. Если хоть немножко кормишь, начинают их пичкать, а там э, куча вкусовых добавок и вот такая вот И, кстати, мы своего котика вывели тоже благодаря вот этим. Но могу сказать, я впендюрила ему пол таблетки, это было много, его потом очень рвало, тошнило, видимо, вызвало обратный спазм и... Он очень долго мучился, поэтому я уже потом говорю, не надо, говорю, поэтому животным четвертинка не более, даже одну треть таблеточки я давала бы. Делаешь пополам, и потом режешь на три части, одну треть таблетки, и вам не нужны никакие ветеринары. Я не знаю, мы никогда к ветеринарам не ходили, наши животные все время чем-то, конечно, болели, но мы их всегда лечили самостоятельно, а тем более учитывая то, что есть стимуланы, есть витом. Наши животные будут лечиться без проблем. И точно так же я и вам советую: наша медицина стала опасна для здоровья. Наши медики стали не медиками, а какими-то бандитами, какими-то врачами, которые производят опыт и эксперименты на людях, вот, которые не лечат, которые колечат. Лечить, признавать свои ошибки не, не желают. Тем более, это молодые. Это молодые. Старшее поколение, мое поколение, оно не ведет себя так. Поэтому всем вам удачи. Используйте вот этот препарат. Я буду теперь давать э, ссылку на это видео э, для того, чтобы вам было очень хорошее подручное средство э, привести, снять, по крайней мере, воспалительный симптом. Пить его может сколько угодно. Но когда вы передозируете, вы сами увидите. Вы начнете себя просто плохо чувствовать, глаза там начнут плохо видеть, бел, белки станут какие-то. Красный-то я. Ну, вот мой муж допился <смех>, до ручки. <смех> я, я еле уговорила его прекратить пить Стимулан. вот. Но когда прекратил пить, видите, вот у него он пришел к этому выводу, что ему пора бросать курить. И сейчас он прекрасно, благодаря стимулану и энержи-диету, бросил курить. Поэтому препарат великолепный. Что, что мне говорить? Я им пользуюсь, пользуется наша семья, наши животные. Вот, и дай бог, я буду рекомендовать этот препарат своим пациентам.